Приветствую! Семья канала Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео. Знаете ли вы, что существует несколько типов влечения? Эти типы включают сексуальное влечение и романтическое влечение, которое заставляет человека желать романтического контакта или взаимодействия с другим человеком, эмоциональное влечение, эстетическое влечение и так далее. Так что, если говорить об этом, испытывали ли вы когда-нибудь романтическое влечение к кому-либо? Те, кто этого не делал, определяются как о романтике. Вы можете подумать, а не является ли аромантик просто другим словом для сексуала. На самом деле это две разные вещи. Асексуальные люди не испытывают сексуального влечения, а романтичные не испытывают романтического влечения, но могут испытывать сексуальное влечение. Вы можете быть как аромантиком и асексуалом, так и одним или другим. Также важно знать, что а романтизм существует в спектре. Поэтому в некоторых случаях вы можете испытывать романтическое влечение при определенных обстоятельствах. Как же узнать, являетесь ли вы аромантиком? Вот шесть признаков, которые помогут вам это выяснить. Первый. Вы никогда не влюблялись. Вы когда-нибудь влюблялись? В старших классах школы все только об этом и говорили, но вам казалось, что вы просто не понимаете этого. Конечно, вы могли восхищаться кем-то и хотели сблизиться с ним как с другом, но в романтическом плане желания просто не было. Во-вторых, вы не испытываете романтического влечения к другим людям. Возможно, вы пробовали завязать романтические отношения, но они так и не завязались. Вы ходили на свидание, но понятия не имеете, что это за бабочки в животе, о которых все говорят. Привлекательности романтического вечера с цветами и романтическими представлениями просто не было. Номер три. Вы испытали платоническую любовь, но не желаете романтической любви. Вы любите свою семью, вы любите своих друзей, но влюбленность – это не то, что вы часто испытывали. Да, вы можете со временем полюбить своего сексуального партнера, так как вы все еще испытываете сексуальное влечение. Но любовь, которую вы испытали, не является приятной, романтической привязанностью, которую ожидают другие. Номер четыре. Вы предпочитаете быть одиноким. Вам не все равно, есть у вас партнер или нет. А романтики могут просто не думать об этом так часто, как другие. На самом деле, они часто предпочитают быть одинокими. Некоторые аромантики все еще могут хотеть партнера по разным причинам, например, чтобы иметь детей или жить с лучшим другом, который понимает их на более глубоком уровне, но одиночество часто не пугает их. Номер пять. Возможно, вы испытываете сексуальное влечение, но не чувствуете при этом романтических эмоций. Вы испытываете сексуальное влечение кому-то, но часто не чувствуете романтических эмоций. А романтики могут чувствовать сексуальное влечение, но искра романтики чаще всего отсутствует. Они просто не чувствуют себя влюбленными голубками. Любовь-морковь. Есть такое слово? Ну что же. И номер шесть. Вы смирились с тем, что никогда не были влюблены. Вы когда-нибудь были влюблены? Нет. Вы смирились с этим? Да, возможно. Дело в том, что из-за всей этой любви вокруг нас многие романтики могут думать, что они должны хотеть найти любовь. Но, в конце концов, они просто не возражают против того, что они никогда не влюблялись. Внутреннее желание может просто отсутствовать. И они совершенно счастливы и смирились с этим. Похоже ли это на вас? Если вы относитесь к этим знакам, вы вполне можете быть аромантиком. К каким признакам вы относитесь больше всего? Знали ли вы об романтизме до этого видео? Дайте нам знать об этом в комментариях и не стесняйтесь поделиться своим опытом с сообществом Немиркин в разделе комментариев ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться этим видео с теми, кому оно может понравиться. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше подобных материалов. И как всегда, большое суперспасибо за просмотр!